Привет, друзья! Мы рады приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас разведывательная миссия. Мы едем Ой. в Колонн. в, в Мы вам покажем Макдональдс, который есть в Колонне. шопинг мол, трущобы. Короче, общем, плюсы, плюсы и минусы. И то, как живут люди, и как куда ездят туристы, хотя туристы там не ездят вообще никуда, мы вам сегодня покажем. Там Пое... местные там... только. Местные только, да? Ну, короче, местных мы вам тоже покажем. Друзья, у нас уникальная возможность. Сейчас мы находимся с человеком, которого вы уже знаете. И у меня для вас есть сюрприз. Чарли! Hola amigo, Sirge. Hola, hola. Uh, mira, yo quiero uh, tu música en mi video. Ok, ok, sí, está disponible. Música del Caribe, música latina, 100%. ¿Este tu música? Sí, yo hago la música, las escribo, busco los ritmos, los mezclo y luego lo, los grabo. Hago una grabación en un estudio. Por el momento, por el virus, he tenido que grabar. Vía distancia, grabo en mi teléfono, le envío al DJ, DJ mezcla. Sí, pero este mucho trabajo, es un poco difícil, pero muchas personas aquí. Muchas personas, sí, pero estamos haciéndolo, aunque esté el virus así, lo estamos haciendo, lo estamos subiendo a las redes y estamos empezando a, a ver qué pasa. ¿Este es solo música para Panamá o toda Centroamérica? Eh, la mayoría de Centroamérica y el Caribe, disfrutan de la misma música, las mismas raíces de la salsa, sí. en el tipo de música urbana, ahora se le llama urbano a todo ese tipo de música que se mezcla con diferentes ritmos que tenemos Ajá. aquí en el Caribe y en Centroamérica, en la, los latinos tenemos diferentes ritmos y los mezclamos ahora eh, con una base que salió de reggaetón de Jamaica sí, de sí. dembow que se le llama, que, entonces eso lo mezclamos y hacemos música urbana. Ok, Charlie, muchas gracias por este programa Музыка buena, okay, me gusta. Sirge. Gracias a ti, hermano, por la oportunidad de, de hablar acá a la cámara y enseñarle al mundo nuestra música. Спроси вок, туколон, туколон, туколон, Lo que tanto esperaban, llegó. ritmo <risa> me encargo yo. Dale, tú sigue bailando. corazón fluya que fluya que tus latidos sean el bajo en este dembo boom, boom, boom, boom, boom, boom. Oh, oh, oh. traigo la medicina que te quite el estrés y te cambia la rutina mira esto es adrenalina subele a la bocí y comparte con la vecina la música es como no es el problema el problema es la letra el artista el sistema pues para tirar tu plena no hay necesidad de decir tantas cosas obscenas la música es juego, pasión emoción sentimiento es gritar lo que llevamos dentro obesidad nostalgia protesta alegría y no puede faltar en tu vida dale menea acelera sacude las caderas esto es música buena Que quema circula por tus venas, como tengo cálter, control, day, no. dale que lo malo no es bailar lo malo es, si es vulgar tu actuar tu forma de pensar. relájate y desconéctate de todo lo negativo que no te hace bien y lo que tanto esperaban llegó deja que del ritmo me encargo yo. Dale, tú sigue bailando así que bailar es mi ну что, как тебе поездочка? Мы сколько ехали? Три часа? нам было ехать. Нам просто не повезло, потому что мы застряли в этом Сабанитосе просто капец. Ужасная история. Куда мы сейчас идем? Мы сейчас идем в Макдональдс. Да, ну, идем. Идем в Макдональдс. Здесь автомастерские, много всего. Кручиваем, ну, вот, сейчас автомастически Y no me a baby, que nos vamos volando Это Tu equipaje, mi cuerpo a tu abrigo contra el frío salvaje No soy como Hall o algún otro vengador Real como el Chapulín, Puedo vencer el temor No soy como Gol o algún otro vengar Real como el Chapulín, Puedo vencer el temor Cuando la vida te ponga a prueba Te sientas cansada y no puedas по поводу Макдональдса он очень далеко находится от нас. Мы в нем крайне редко бываем, поэтому вот спустя несколько месяцев мы с радостью ждем и предвкушением свои простые удовольствия Big меню Это не то, что вам доставка вот это вот все за 15 минут на 3 часа пути. И вот не за горами. Кстати, здесь э -э, в Макдональдсе. Пигмак меню стоит 5.85, то есть можно соотнести с местными ценами, вот в Панаме это такое. И Макдональдс он достаточно нормальный, вот в плане чистенький, аккуратненький, и сюда не как в Штатах, там бомжи погреться приходят. А... Хотя вот, хотя бомжатник вот этот самый лютый, то что Сережа вам показал, это прямо через дорогу, это вот прям здесь, трущобы наступают. В кстати, маски носят везде, и в общественном транспорте, и в общепите. Магуальцы в том числе. Ну, раз мы уже тут стоим за столиком, сидим за столиком, то маски, конечно, можно снять. если это продуктами пошел, И здесь, вот видите, вот такое вот стекло. Это вот оно. Это вся вот эта тема с болезнями от которой пытаются защищаться, хотя Панама уже вся практически привита. Я не помню, какой процент, но достаточно большой. Поэтому э, здесь все-таки не очень большой процент роста. Ну, то есть он как-то стабилизировался и вроде невысокий, и люди себя тут более-менее свободно ощущают, но масочный режим носят, конечно, маски все. Ну что, приятного аппетита. <С2> приятного аппетита. Давай, попробуй, скажи отличается Макдональдс или нет? Картошка вкусная. Кстати, отличается уже по размерам. Я вижу, что отличаются киевский реально крупнее. Этот маленький? Ну какой-то как будто бы, там. Ну вот и моя очередь. Я сейчас тоже буду это все. Отлетать давно, очень давно, я ел Макдональдс, наверное, год, год, наверное, ну нет, чуть меньше. Ну, короче, много, а мне нравится. Я за здоровый образ жизни. Такое дело. Макдональдс решил нас надурить, нас и всех остальных. В общем, здесь уже непонятно, но картошка была меньше, чем даже детская, ну, наверное, как детская в наборе. И Big Mac тоже маленький, то есть он где-то, не знаю, процентов на 20, наверное, меньше, на 20, на 15 меньше, чем обычный Big Mac. Вот. поэтому я, конечно, немножко расстроена. Как вам трущобы колонна стрёмное место нам признаюсь и самим там было стрёмно ходить но раз уж мы здесь то почему бы на это все и не посмотреть и вам это все не показать куда мы сейчас идем давай по воды что за китайский магазин Лево, MS, Нам повезет имбирь. Чай китайский. То есть у нас большие планы на приобретение. такие ну, как обычно. Кстати, здесь вот посредине парк. Это сквер. Бульвар, сквер. Бульвар. Авенида Бальбоа? Это авеню. Давай пройдем посмотрим. Памятник Бальбоа это. А вот это вот, кстати, автобусы которые называются Диаблороха. Вот они такие прямо адовы, бывшие американские. Лавки такие. Лавка, чтобы не украли. И здесь голуби есть. Вообще у нас-то на побережье голубей нету, называется. Ну, голуби это же городские жители. Ну, наверное, Бальбоа, <laughs> Винида. Ну, но ну этот человек явно не выглядит как Бальбоа. Но зато здесь видно, кто скульптор вот. Это скульптор просто какой-то. Ну что, китайский магазин? No Vida, te ponga a prueba, te Сейчас мы идем на автобусную станцию. Я вам покажу, как местные автобусы здесь от, отправляются. В некоторых, в некоторых магазинах здесь заставляют надевать нормальные маски, потому что вот эти вот бафы ⁇ это не нормальная маска, это так просто для того, чтобы лицо прикрыть. О, алла-улла, Что? Спроси! А, А, Окей. Мото? О! А, en es youtube señor usted cago no no no no no no no no Suave, suave, Suave, no no no no no no Му и yeah. Покатался на мотоцикле. Тебе да. Вау вау. Мы хотим купить Дине наклейку на телефон. Вот тут это так все происходит. Короче, мы Дине купили чехол за 12 долларов вместе с поклейкой защитной пленочки ну, и с защитной пленочкой, и защитной пленочкой и с поклейкой 12 долларов им это обошлось и ну, прикольные прикольные ребята мы договорились с ними в следующий раз когда мы приедем сюда в Колон, взять и выпить с ними здесь по баночке пива и мы ее в следующий раз привезем напишем им в инстаграме а сейчас мы идем на автобусную станцию вот такая вот Панама клёвая и разнообразная. А вы спрашиваете, чем мы здесь стоим, потому что нам здесь нравится. <звы>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 Bailando se entiende la gente Baila, baila, baila, los problemas baila, baila, baila. vida tu cuerpo, tu organismo Hola. A Medizan cuatro altos. ¿Cuánto es? 240. Do ¿Dos cuarenta? Ok, dos personas. Vaya. Hola, hola. Yo <laughs> uh, El más distinto. ¿Aserrado? Uh, Aserrado? Sí. ¿Por qué? Eh, Fiesta judía. Sí, hasta un día. Oh, no importante. Oh. Okay, cuatro altos. Okay. Uh, Dozent, do okay. vale. ¿Cómo te llama? Tony. Tony. Sergio. Ah, okay. <laughs> а сейчас мы вам покажем как выглядят нормальные магазины Мы приехали в торговый центр просто купить себе немножечко всякого разного сюда кстати мы ехали с автобусной станции на такси сколько стоит? 8 километров и нам это обошлось 4 20 доллара ну что а теперь идемте по магазинам смотреть как выглядит это все в цивилизованном мире Hoy le vamos a dar candela la noche entera Che llega y dice Baila, baila, baila Sacude la cadera, los problemas se olvidan bailando Baila, baila, baila Dale vida a tu cuerpo, tu organismo mejora bailando Baila, baila, baila Movimiento en equilibrio, tu cerebro lo logra bailando Baila, baila, baila Dale vida a tu cuerpo, mami, que estás esperando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 No es que él hace mejor, sino quien es más feliz, no importa tu raza tu religión, si al final no, somos tan diferentes. Nah. Tu cuerpo no miente, se pone en ambiente, en cualquier continente, bailando se entiende la gente. Baila, baila, baila, la cadera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 Итак, вот у нас наше огромное количество еды. Вот за вот это все мы заплатили 200 баксов. Ну что ты готова? Можно звонить? Хочешь звонить? Я не знаю. СМС-ку отправить. И там вон такси стоят. Сейчас мы будем эти такси ловить. Вроде отсюда до нашей Марины стоит 35 долларов поездка на тачке. así no me puedo resistir te empoderas de mí y todo deja de existir no existe nada mejor que sentir tu cuerpo pegándose al mío con sex y movimiento lento erizas mi piel se detiene el tiempo Siento tus latidos, respiro de tu aliento. Спасибо за то, что смотрите нас, за то, что смотрели это видео. Я надеюсь, здесь много информации, как живут люди здесь в Панаме. Не забывайте подписываться на мой канал, на канал Чарли. И дальше мы попробуем делать для вас еще много-много интересного. Окей, okay. muchas gracias, amigos por el video. Muchas gracias a todos por ver el video. Y hasta la próxima. Chao, espero lo disfruten. Пока.